В Казанском университете состоялось торжественное открытие восьмой международной летней школы по правам человека. Мы очень рады, что вот уже второй раз на площадке нашего университета проводится эта объектная школа. В Казанском университете продолжает свою работу приемная кампания. Какие направления лидируют и сколько заявлений уже подано. Лидерами э, по-прежнему являются Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла церемония награждения врачей и медицинских работников в честь Дня медика. Благодарю за ваше мужество и смотвержденность, за ваше терпение, за ваше милосердие. Когда мы едины, мы просто непобедимы. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Ариадна Кугушева.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 С 12 по 28 августа Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Совета ректоров вузов РТ проводит студенческий образовательный форум «Лига форум». К участию в форуме приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, а также руководители, представители студенческих объединений в возрасте до 28 лет.